Всем привет! Сегодняшний наш рейд будет посвящен разбитым и затопленным дорогам города Красноярска. Ну вот, еще один из участков. Мы едем по авиаторам в сторону Северного шоссе. Посмотрите, во что превратился заезд. То есть вот здесь на самом деле ехать просто невозможно. Ямы. Просто капец. На самом деле они, может быть, и образовались Из-за того, что вот здесь Разъезжались, заезжали грузовики Вот они, блоки стоят здесь Но на самом деле, если бы Здесь организовали нормальный шлюз Как на противоположной стороне С той стороны Такого бы, наверное, здесь не было Но администрация города Упорно Делая шлюзы для одних Не делают для других Таким образом разбивается проезжая часть это как говорится лоббирование каких-то скорее всего людей проживающих вон в том так сказать элитном микрорайоне и наплевательски относящихся к жителям первого микрорайона северного и вот еще одна коммунальная авария так называемая на самом деле это со стороны железной дороги бежит вода она каждый год здесь бежит так сложилось, что по той улице, которой мы сейчас едем, по Светлогорской, нету ливневой канализации, и весь поток вместо того, чтобы попадать постепенно в ливневую канализацию, он у нас стекает непосредственно в ливневую канализацию по улице Светлогорской. Так вот сейчас по улице Шумяцкого, извиняюсь. Так вот сейчас мы едем как раз и наблюдаем. Эту картину, как на сегодняшний момент вода не может уйти на улицу Шумяцкого, так как на Светлогорской-то ливневой канализации нет. А то, что ранее мы говорили на комиссии по безопасности дорожного движения о том, что перед зимой ливневки надо консервировать, видимо, на улице Шумяцкого ливневка забилась в кол. И то, что сейчас творится на улице Шумяцкого, это, конечно, полный капец. То есть вода, которая собирается на Светлогорской, которую мы только что проехали, уходит вся сюда. Но только не тот момент, когда вся вода не смогла зайти в одну ливневку. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ливневые канализации надо делать везде, а не перенаправлять ручейки по городу, для того, чтобы автовладельцы были предметом каких-то испытаний. Мы не животные, мы не биоорганизмы, над которыми можно проводить испытания. Вот ливневку отмывают кипятком. Здесь пробка, здесь грейдер пытается убрать вот этот снежный накат. Когда вот так вот грейдер идет, он же не видит там бордюр. Он и бордюр корябает, и проезжую часть до асфальта скребет. Потому что грейдер, оказывается, еще идет с выносом на обочину. Вот ливневка уходит одна. Вот вам и вся коммунальная авария Но это, конечно, полный капец Здесь, между прочим, по этой улице еще ходит и общественный транспорт Который на сегодняшний момент стоит также во всех тяжких этих пробках Потому что сзади разворачивается грейдер Ну, естественно, все это вытекает на улицу 9 мая Здесь ливневка полностью открыта, решетка снята Вот там перекресток Шумятского 9 мая Администрация города открыла ливневки Видно, что они Специально открыты Стоят отдельно Ливневка открыта Ничем не огорождена Видно, что по ней уже много кто проезжал То есть администрация города Пытается сюда загнать воду Которая сюда не идет Она уходит вон в ту ливневку Она открыта Здесь создана аварийная ситуация, возможно, с последствиями, с последствием ущерба для автовладельцев заведомо специально. Никаких ограждений нет. Ограждения вот сбоку решетки, то есть вот сбоку валяются, ограждение стоит здесь. Ну что можно сказать по результатам данного рейда? Наглядно видно, как администрация наплевательским образом относится к автовладельцам. Города Красноярска. Причем, с одной стороны, там, где элитный микрорайон для каких-нибудь элитных чиновников на том же путепроводе на авиаторов, сделан шлюз с одной стороны, но со стороны, к примеру, того же первого микрорайона, не совсем элитного микрорайона, отсутствует шлюз, где автовладельцы Грузовики из тех строек для этих элитных э, предприятий разрушили заезд на сам путепровод. Вместо того, чтобы сделать цивилизованный заезд, шлюз, так сказать, для того, чтобы э, удовлетворить потребности автовладельцев, у нас администрация города просто ставит блоки и наплевательски относится с одной стороны и положительно относится с другой стороны. То есть такие некоторые двойные стандарты. На втором участке Шумяцкого и 9 мая с тем же Светлогорским, Светлогорской улицей, с которой начинается основное подтопление улицы Шумяцкой, выходящее на улицу 9 мая. Видно, как опять же администрация города наплевательски относится к тому, что, во-первых, не консервирует. Ливневые канализации перед зимой, которые забиваются, может быть вообще просто деньги отмыли и не промывали эту ливневую канализацию, а в этом году она сама себя показала. Ну и плюс коммунальщики, которые на сегодняшний момент борются, так сказать, с этим подтоплением, открывают люки, создают аварийные ситуации, впоследствии э, возможен ущерб быть и автовладельцем, в том числе из-за того, что открытые ливневки ничем не огорожены. Ну, мы с вами видели, что там даже существует колея э, по самой дырке, по самой ливневке, э, ливнеприемнику на которой уже наезжали автовладельцы, возможно повредили свою подвеску, возможно утром торопились и даже не стали разбираться так вот, для автовладельцев, которые не дай бог попали в такую ситуацию когда попали в яму либо в такую открытую ливневую канализацию, маленький справочник если вы попали в такой люк, остановитесь вызовите ГИБДД потому что данный случай является ДТП После того, как сотрудники ГИБДД составят э, протокол данного ДТП, если вы не можете дальше передвигаться, поместите ваш автомобиль на эвакуатор, отвезите его к автооценщикам, все чеки не забывайте обязательно сохранять, после чего, когда вы узнаете сумму ущерба, получите э, протокол, Постановление ГИБДД, где будет установлен виновник данного ДТП, либо собственник проезжей части, то есть если это двор, то это управляющая компания, если это проезжая часть общегородская, то за данный участок отвечает департамент городского хозяйства города Красноярска. После этого всего, как вы собрали весь ущерб, собрали все чеки, это эвакуатор, это оценка, это дополнительные расходы, связанные с данным происшествием, направляйте досудебную претензию администрации города для того, чтобы возместить тот ущерб, который вы понесли в связи с данным ДТП. Естественно, в досудебной претензии Департамент городского хозяйства откажет, считайте, что это просто так сказать, законодательная процедура, по которой вам придется дальше идти. Потому что администрация города, вот с точки зрения закона, не может по простой досудебной претензии выплатить вам ущерб. Она может только по решению суда. Но, к сожалению, в законе есть такая процедура. Прежде чем перейти в суд, надо сначала написать досудебную. Так вот, после того, как вы напишете досудебную претензию, по истечению 30 дней можете спокойно подать иск в суд, по тому району, в котором произошло ДТП, либо по тому району, в котором вы проживаете. Это вы имеете полное право. Подаете иск в суд и возмещаете тот ущерб, который э, был произведен за счет администрации города в связи с таким халатным отношением к безопасности дорожного движения. Вот такой наш сегодняшний рейд. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.